Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, прекрасной, волшебной, уже по-настоящему летней Алани. Как вы видите, мы находимся с вами на пятничном базаре в Алане, а непосредственно на автобусной остановке. И сегодня мы с вами идем в один из наших самых любимых магазинов нижнего белья и пижам производства Турции, который находится как раз на пятничном рынке, магазин «Джаната». Вы все прекрасно знаете, кто смотрит мое видео или следит за тем, что происходит в Алании в Ютубе. Сейчас на Пятничном рынке происходит э, большая стройка. И каким же образом можно попасть в магазин Джанатан? Когда вы приезжаете на Пятничный рынок, на автовокзал в центре Аланьи, и выйдя из автобуса, вы поворачиваете налево. И когда вы поворачиваете налево, вы видите вот этот вот забор. Так вот, магазин Джанатан находится, вот видите, прям в доме напротив, наверху, вывеска МГП. И прям в этом доме, в самом-самом низу, на первом, на первом этаже, и находится этот магазин. Друзья, мы уже находимся напротив магазина Роя Кундура. Только что мы с вами были на автостанции на Пятничном рынке. И каким образом вы можете попасть в магазин Джанатан и э, в тот же самый магазин Роя Кундура, обойдя все здания и пройдя вот под этой, по этой улице, которая за мной. И далее, как вы видите, здесь есть небольшой проход, и э, в магазин Джанатан совершенно свободно можно э, попасть, обойдя всю вот эту вот стройку. Мериба я Ульчар в магазине Jonathan большой выбор самого разного женского и мужского нижнего белья от самых простых моделей до каких-то изысканных вечерних. Что касается мужского нижнего белья, то оно представлено майками, футболками, ну и э, всем тем э, нижним бельем, которое необходимо. Самое главное, это белье производства Турции, качественное и по очень-очень хорошим ценам. Друзья, мы всегда вам советуем то, что мы носим сами. И в этом магазине мы покупаем и себе, своей семье, знакомые все наши покупают здесь. И мы очень-очень довольны, самое главное – Качество. Поэтому сейчас Улькер Ханым расскажет нам о том, что представлено в магазине сейчас и по каким ценам. Не забывайте о том, что есть субтитры на русском языке. Fermarlı, 185 Beyaz, beten rengi, grisi var. Model ve renkleri 75 bedenden başlıyor. 110 bedene kadar bedenleri var. 260 lira fiyatı var. Siyah, beyaz, ten, yeşil, bordo renkleri var. Tersiz bir modelimiz. 115 bedene kadar bedeni var. Siyah, beyaz, ten, ten renkleri var. İçi tamamen pamuktur. Ve toparlayıcı bir modeldir. Fiyatı 185 TL fiyatı vardır. Bu da telli toparlayıcılarımızdan siyah, beyaz, bordo renkleri var. 190 lira fiyatı var. E, 75 bedenden 100 bedene kadar bedenleri var. En çok renk bulunan modelimizden birisi bordo, lacivert, mor, gri, siyah, beyaz, ten renkleri var. Çok güzel bir toparlayıcı. içi pamuktur. 190 TL fiyatı var. Yine toparlayıcı grubumuzdan siyah ve beyaz renkleri var. Monlight'ın Türk bir ürün. Gösterdiklerimin hepsi Türk malı. 75 bedenden 110 bedene kadar bedeni var. A, B, C, D, E, F, G kaba kadar kapları var. Ee, yine toparlayıcı grubumuzdan kaplı bir model. 75 B, C, D, E kaplara kadar kapları var. 95 bedene kadar bedeni var. Fiyatı 200 TL. Siyah, beyaz, ten renkleri var. Bu straplez bir model. Bu şekilde. Askılı askısız kullanabilirsiniz. Bu boş olanı. Bunun içinin dolgulu olanı da mevcut. İçi pamuktur. Fiyatı 110 TL. Bu ful dolgu dediğimiz bir model içi göğsü küçük olanlara olanlar için e, içi tamamen dolgulu siyah beyaz ten renkleri var fiyatı 185 TL bu takımım 75 bedenden 95 bedene kadar bedeni var dolgulu bir model bu şekilde krem ve mor straplez olarak da kullanabilirsiniz askısı buralardan çıkıyor normal askı şeklinde de kullanabilirsiniz Krem mor ve siyahım var. Yine bu senenin moda modellerinden ipli bir model. Siyah ve pudrası var. 75 bedenden 90 bedene kadar bedenleri var. Eros'un bir takımı. Dagi ve Eros'un aynı model, aynı fabrikanın ürünü. Renk seçeneğim çok fazla. Laciver, siyah, krem, yeşil, bordo, vişne e, renkleri var. Alt kilotları bu şekilde 75 bedenden 95 bedene kadar e, ki, bedenleri var. KOM markası e, yine toparlayıcı grubumuzdan 75 B, C, D, E, D de kaba kadar toparlayıcı bir modeldir. Siyah, beyaz, ten renkleri var. E, çok kaliteli bir ürün. Türk malıdır. Fiyatı 300 TL. Yeni inci e, grubundan telli toparlayıcı modellerden 75 CD D kaba kadar kapları var. Siyah, beyaz, ten renkleri var. %100 pamuktur bu gruplarımız. Bunlar da çok hafif dantel modellerimiz var. Renkleri Renkleri var. E, mavi, mor, beyaz, siyah bu şekilde renkleri pembe, sarı, krem, beyaz, Hamuktur. Tamamen bu gruplarımın hepsi bu şekilde siyah, yeşil kısmında çok hafif dantel detayı vardır. Bu grubun modaldır. Siyah, beyaz, ten renkleri var. Dantel detaylı, dantel detaysız olan da var. Bordo, gri, siyah, beyaz, ten renkleri var. Dantelli ve dantelsiz küçük bedenler, small'dan x-larca kadar bedenleri var. Bu grubum tamamen 20 TL. 6'dan 8'e kadar bedenleri var. Siyah, e, krem, mor, pembe, gri, lacivert. 6 numaradan başlıyor. 8 numaraya kadar. Bu tamamen pamuk grubum. Yüzde %100 yüz pamuk. Siyah, beyaz, ten, gri renkleri var. 3 bedenden başlıyor. 7, 8, 9 bedene kadar bedenleri var. Yine aynı oradaki modelimin devamı renkleri ve bedenleri. Burası viskon grubum. 4 numaradan başlıyor. 7 numaraya kadar bedeni var. Burası yine e, tamamen battal beden dediğimiz dantelli ve dantelsiz modelleri. Bu şekilde. Ve böyle leopar desenli 4 bedenden başlıyor. 7 bedene kadar bedenleri var. Bu grubumun tamamı 30 TL fiyatı tamamen pamuktur yüzde %5 alesten vardı sadece fiyatı 45 TL ip askalası kalın askalası bu şekilde small'dan başlayıp XX'lerçe kadar bedenleri var burası çorap grubumuz ince çoraplarımız kalın çoraplarımız babet pamuk renkleri yeşil mor pembe beyaz bunlar pamuk grubu bu grubun pamuk grubu Bunlar bambu, modal grubum, patiklerim, bambu ve modal gruplarım. Fiyatlarımız 20 TL. Bu kısa modelimiz 66 TL fiyatı var. Bu yarım model dizüstü dediğimiz model 79 TL fiyatı var. 89 TL fiyatı var. Bu uzun modelin siyah beyaz ten renkleri var. 100 TL fiyatı var. Bu stüdyen modellerimizde e, altları isteğe bağlı alınabilir. Goldshine markamız. En çok sattığımız ve çok kaliteli bir ürünümüz. Bunda mor ve ten yeşil renklerimiz var. Bu altının kilodu. Bu şekilde. böyle. İçinde çok hafif bir dolgusu var. Dantel bir model. Fiyatı 290 TL GoldShine'da yine mavi e, kaplı bir südyen renkleri fuşya mavi gri siyah beyaz ten renkleri var 75 b c d e kaplara kadar kapları var 95 bedene kadar bedenleri var в магазине, как я уже говорила ранее, представлено самое разнообразное нижнее белье. И что самое главное, от самых стандартных маленьких размеров до больших и очень больших размеров. Поэтому, если вы придете в этот магазин, у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы подобрать то, что именно нужно вам. Это также касается и э, мужского сантимет, ассортимента и пижам şimdi pijamalarımızı göstermek istiyorum bu sene yeni modellerimiz kol kısa alt kapri e, geniş bir modelimiz pamuk yüzde beş ligra vardır içinde fiyatı 295 TL'dir yine PCS'nin bir ürünü elbise modelimiz fiyatı 300 TL Arnetta markasının erkek pijaması 6 şortlu tamamen pamuk fiyatı 350 TL PCS markasının bayan bir pijama grubu fiyatı 350 TL erkek uzun bir pijamalı mavi renk tamamen pamuk 214 TL fiyatı var önden düğmeli PCS'nin bir pijama takımı tamamen pamuk 375 TL fiyatı var. Bu saten grubumuz bunda renklerimiz, renklerimiz var. 75 bedenden 90 bedene kadar 2xlerce 3xlerce 3x kadar bedenleri var. Siyah, bordo mavi, yeşil, krem siyah renkleri var. Fiyatı 290 TL. Yine saten grubumuzdan bir pijama takımımız Fiyatı 350 TL. Lacivert, krem, siyah ve e, beyaz renkleri var. Small'dan x kadar bedeni var. Bambu grubum. Yine bambu grubum. Modal. Bambu. Modal koton. Fiyatları 89 TL. Pamuk grubumdaki olan atletlerim. 48 ve 59 TL ola olarak değişiyor Bunların aynı modellerinin e, kilot grubu Bambu 44 TL 44 TL 44 TL grup fiyatları var small dan kadar e, fiyatları var burası erkek çorapları grubumuz kısa modeller ve uzun modeller e, ve renkleri Beyaz, gri, bordo, kısa modellerim 20 TL, uzun modellerim bambu, koton, e, modal grubum. Fiyatları 30 TL fiyatları var. 15 TL'den başlıyor 30 TL'ye kadar fiyatı var. Babet gruplarım 20 TL fiyatları var. Siyah, lacivert, gri, bordo renkleri. Burası erkek grubumuz, erkek iç çamaşırlarız, atlet kilot, ıı, yarım atlet, yarım kollu, uzun kollu. Bu normal bir atletimiz tamamen yüzde yüz pamuk, siyah ve beyaz renkleri var. Fiyatı 58 TL. Bu şekilde yarım kollu bir atletimiz 89 TL fiyatı var, tamamen pamuk yüzde yüz. 89 TL fiyatı var. Siyah, gri, beyaz renkleri var. V yaka, yarım kol. Yine sıfır yaka, yarım kol, 89 TL fiyatı var. Atletlerimizde bambu grubumuz, sıfır yaka ve hmm, V yaka, sıfır kol. Fiyatı 110 TL. Normal atleti 89 TL fiyatı var. Bambu'nun e, kilotları 69 lira fiyatı var. Bambu kilot grubumuz ve boxer grubumuz bunlar. E, Fai markası 156 lira fiyatı var. Tek renk ya da mix olarak değişebiliyor 135 TL fiyatı var üç tane içinde. Burası pamuk silip modellerimiz. Fiyatı 45 TL. Siyah, beyaz, gri renkleri var. Nam aldı markası. Öztaş markası yine 45 TL fiyatı var. Small'dan x kadar bedenleri var. Tamamen pamuk grubumuz. Bu kısmı, bunlar boxer modellerimiz. Tamamen yüzde yüz pamuk modeli bu fiyatı 66 TL Anıt markalı bir baksırımız önden düğmeli bir biraz daha uzun pamuk sadece yüzde5 ellen var fiyatı 75 TL Nam aldı yüzde100 pamuk yarı modal e, gruplarımız bunlar 75 TL 65 TL fiyatları var Bu kısımda östaş e, çiçekli bir grubumuz var. 69 TL fiyatı var, 5 x larcha kadar bedeni var. Tatkanda renkli baksır grubum, yarım odal, yarı koton, fiyatı 75 TL. Bu yılda e, siz değerli müşterilerimizi kaliteli e, ve uygun fiyatla ürünlerimizle mağazamıza bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Ну что дорогие друзья, покажем вам, что же мы хотим приобрести. В этот раз, как вы уже видели в видео, в магазине продается большое количество мужских пижам. Например, вот такие вот комплекты футболка, брючки и шорты. Например, вот такие вот штанишки и шорты. И еще одна пижама, которую мы хотим купить Айхану, это вот такая вот. Брючки тоже. Брючки, шорты. Очень классно на... Весну, дома ходить, когда уже тепло, ну, и, конечно же, на лето. Ну, а если вы хотите приобрести женские пижамы, здесь они тоже в большом количестве. Ну, и, конечно же, можно приобрести, например, отдельно низ, вот такой вот более э, холодный, скажем так, ну, э, из тонкой ткани. Либо что-то, например, более вот такое вот плотное, на как раз на осень, на весну. И также в этом магазине большое количество базовых футболок, например. Есть вот такие вот белые футболки, которые, кстати, также можно использовать, например, и под пижаму. Вот можно купить брючки и отдельно, например, футболки. Футболок очень много. Есть черные, белые, с разными горлышками, есть маечки. В общем, выбор, друзья, огромный. Мы очень довольны. На этот сезон, на лето нам хватит. Айхан, сэнну Поэтому обязательно приходите в магазин Джанатан, покупайте классные вещи, пижамы, нижнее белье, мужское и женское производство Турции. Обязательно приезжайте в Аланию, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, приходите, покупайте и радуйте себя только самым классным и качественным производством Турции. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.